друзья всем добрый день продолжаем наши трансляции и сегодня мы с вами будем читать тайну наполеона эдмонта лепеллить вот, а сейчас я переключилась на себя сейчас минуточку вернемся назад я хочу чтобы вы Сегодня у нас раздел называется Невольно рекручено. Когда молодые люди скрепили целомудренным поцелуем клятвы, которым только что обменялись в ясном свете луны, озарившим все небо и пронизавшим даже закатные туманы. Им показалось, словно сзади их послышался шорох листвы за которым последовал пронзительный совиный крик. Крик этого зловещего вещуна смутил их нежный восторг. Они испуганно поднялись, и тайная скорбь вдруг стеснила их сердца. Марсель, взяв камень, и чтобы спугнуть назойливую птицу, кинул ее в густые заросли, откуда послышался крик. «Пошла прочь, мерзкая сова!» — крикнул юноша со злобой, поглядывая на темную листву, где в каком-нибудь дупле засел этот ревнивый свидетель их нежности. Но из темной чащи не вылетела никакая птица. Вместо шума крыльев наши влюбленные услыхали звук чьих-то шагов, им показалось, будто там густой чаще деревьев язвительно захохотал человек. Значит, их накрыли. Выследили, подслушали. Влюбленные вернулись в деревню, опечаленные, молчаливые, обеспокоенные. Меня пугает это дурное предзнаменование, сказала Рене, когда они попрощались на луговине, окружавшей сторожку. Ну вот еще, возразил Марсель, стараясь успокоить девушку. Это просто какой-нибудь шутник дурного тона, захотевший позабавиться, человек, позавидовавший нашему счастью. Не будем даже думать об этом, крошка. Мы любим друг друга. Мы поклялись в вечной верности, и ничто не сможет разлучить нас. Тем не менее, они расстались, взволнованные этим предупреждением. Значит, кто-то хочет помешать им быть счастливыми. Но кто же мог выслеживать их, и грозить таким образом. Кому могло быть не по душе их счастье? И сейчас же Марселю припомнили слова Мельничахи о Бертране Дегойце, который желал обладать Рене. Но он старался разубедить себя в таком необоснованном подозрении. «Бертран дегоец очень злой и ревнивый человек», – сказал он себе. «Ну что же он может иметь против нас?» Расрыны Рене любит меня и поклялась не принадлежать никому, кроме меня. Тем не менее, Марсель решил быть настороже и следить за деревенским нотариусом. Опасения юноши не были лишены основания. Легоец все чаще захаживал на мельницу. Он Торично предупредил отца Марселя, что срок аренды истекает в самое ближайшее время и что мельник не может рассчитывать ни на какое возобновление договора. На основании доверенности, выданной ему графом де Сюржером, он предпишет мельни... мельнику очистить арендуемые земли и не потерпит никаких отсрочек в этом. В то же время нотариус предупредил отца Марселя, что если тот пошлет сына в Рен и заставит его отказаться от всяких надежд на брак с Рене, то он согласится на продление срока аренды. Мельник находился в сильном замешательстве. Сын настаивал на своих намерениях и клялся, что все-таки женится на Рене, несмотря на Бертрана де Гойца. Со своей стороны молодая девушка ответила категорическим отказом на все увещевания влюбленного нотариуса. Тогда Бертран Легоец решил силой разлучить молодых людей. Вся Франция бралась за оружие. Со всех сторон муниципалитеты стекались добровольцы, требовавшие оружие и пик, желая умереть за родину. Нотариус в качестве пред... предатель... председателя коммуны сорвал в одно из воскресных утр всех местных молодых людей и обратился к ним с пламенным воззванием. Надо было отправиться в Рен, чтобы пополнить состав батальона от Иль-Эвилен. Тут же многие высказывали желание стать подружью записались волонтерами и на следующий день выехали к месту сбора. Тогда Бартран Легоец стал повсюду кричать о дурном примере и подлости тех, которые, будучи молодыми, сильными, способными носить ружье, старались увернуться от чести защищать родину, предпочитая нежиться в обществе стариков и девушек. Это было ясно направлено против Марселя. Поэтому, понимая, какую выгоду для себя может извлечь легоец из подобного положения дел, Марсель отправился к лесничему и застал Бризе за чисткой зачисткой ружья, которую он смазывал салом, насвистывая охотничью песенку. Рене что-то шила около жены лесничего и удивленно вскрикнула, когда увидела Марселя. Решив, что, очевидно, случилось какое-то несчастье. Она взглядом обратилась к нему, прося сказать, в чем дело. «Дедушка Лабризе», сказал молодой человек с волнованным голосом, «я пришел проститься с вами Ирене. Я уважаю». «Боже мой!» – скричала девушка, хватаясь рукой за сердце. «Почему же вы покидаете нас, Марсель?» «Неужели...» Этот злой легоец все-таки хочет отнять землю у вашего отца. Я должен уехать не только из-за этого. А куда вы отправляетесь?» Спокойно спросил Брезе. Продолжая натирать ружейный зам. «Не знаю. Перед всей деревней меня упрекнули в подлой трусости. Но я вовсе не из-за трусости не берусь за ружье. Правда, я смотрю на ружье, как на страшный бич человечества, а люди, которые дают вести себя в сражение, словно бараны на бойну. По-моему, просто сумасшедшие. Как это ясно доказал Жан-Жак Руссо, мой учитель. Но к чему они жертвуют собой во имя интересов, которые нисколько не касаются их? Одна только война может быть справедливой. Это та? Когда рабы стремятся разрубить свои оковы. Война свободы против тирании, и даже сам Жан-Жак Руссо одобрил этот род войны. Так ты, значит, попал в рекрутчину? Спросил Лабризе. Ну, это хорошо, очень хорошо. Ты поступил так, как все. Ты бравый парень. Ступай и перебей. Побольше этих разбойников, брусаков. Жалко только, что ты никогда еще не стрелял из ружья. Ты не похож на Рене. Вот из нее вышел бы славный солдат. Ну да, со временем научишься. Только не вешай носа, Марсель. Рене вскочила, близкая к обмороку, смертельно бледная. «Я уезжаю отсюда». Со все возрастающим волнением продолжал Марсель, потому что не могу больше жить среди вечных угроз и оскорблений. Дедушка Ла я с отцом и матерью отправляюсь в Америку. «Как?» – воскликнул лесничий, изумленный, до того, что даже ружье выпало у него из рук. «Значит, ты отправляешься вовсе не в армию? Да что тебе делать в Америке, Господи!» Я хотел бы, продолжал молодой человек, энергично, чтобы позволить позволили мне взять с собой в качестве жены вашу дочь Рене. Там мы создадим семью, там мы будем счастливы под вековыми деревьями девственных лесов. Рене бросилась к Лабризе с криком, папа, папа, поедем с ними в эту Америку которой я не знаю, но которая должна быть очень хорошей, раз Марсель говорит, что там хорошо жить. Лесничий взволнованно встал и посмотрел на жену, которая, казалось, ничего не слышала, так как спокойно продолжала водить взад и вперед иголкой. Вот так штука, увезти в Америку, жениться на ней. Ну а что ты скажешь на это, старуха? Старушка Лабризе перестала шить и, подняв голову, сказала язвительным тоном. «Скажу, что это все, это одни глупости, только и всего. Пора кончать с этим. Ну-ка, расскажи всю правду этим воркующим голубкам. Они не знают, что они не друг другу. Так объясни же это им». Тогда Лабризе открыл Рене, что она дочь графа де Сюржер, и не может стать женой Мельника. Рене пораженная и опечатленная, проклиная знатность своего происхождения, ставшую преградой между ними. Но она придумала, что раз, как говорит Лабризе, ее отец уехал, бросив ее на попечение приемных родителей, то он в силу этого потерял всякие права на нее и не мог помешать отдаться любимому человеку. В силу незаконности рождения она оказалась вне светских условностей, так почему же ей не порвать с ними окончательно? Повсюду носились идеи революции, и в самых спокойных умах, даже в душе такой милой девушки, как Рене, она посеяла зародыши независимости и свободы. Со своей стороны и Марсель погрузился в раздумья. Происхождение Рене переворачивало в дном. Все его проекты избивала его с толку. Само по себе благородство этого происхождения не казалось ему препятствием. Революция уничтожила привилегии и объявила всех людей равными. Но Рене была богатой. Она уже не могла следовать за сыном разорившегося мельника. То, что на самом деле было только любовью и пылом юности, впоследствии могло бы показаться преступным расчетом с его стороны чем-то вроде подлого обольщения. Нет, он не смел принять жертву, на которую была готова Рене. Он уедет, заставит себя забыть ее, постарается найти вне предела Франции. Если несчастье, то, по крайней мере, забвение, отдых. Он один уедет в Америку. Его решение было принято. Он сейчас же отправится. Объявить, объявить о том, что собирается эмигрировать, воздвигнуть расстоянием преграду между собой и объектом своей любви. Вдруг дверь постучали. Лабризе пошла творить. Появился Бертран Легоец. Он был опоясан шарфом. Его сопровождали двое окружных комиссаров в треуголках с трехцветными перьями и значками, муниципальных делегатов. В то время, как лабризе выразил свое удивление по поводу этого появления, Легоид сказал, обращаясь к одному из комиссаров и указывая на молодого человека: "Гражданин, вот Марсель. Приступите к исполнению своих обязанностей. Вы хотите арестовать меня?" С изумлением спросил Марсель: "Что же я сделал?" Мы просто пришли спросить тебя, гражданин, ответил один из комиссаров, правда ли, что ты собираешься уезжать, покинуть свой очаг, свое знамя, как это заявил твой отец мельник. Я в самом деле имел это намерение. Ну вот видите, с торжеством сказал Легоец, призывая комиссаров свидетели, сказанного Марселем, значит, ты хочешь эмигрировать? Хочешь воевать против Родины? Разве ты не знаешь, что закон карает тех, которые эмигрировали в такой момент? Отвечай. Я не дезертирую, я эмигрирую. Я не могу больше жить здесь. Меня семьей гонит отсюда бедность. Я хотел поискать под другим солнцем работы и свободы. Свобода? Под знаменем нации, ответил ему первый комиссар, что же касается работы, то нация даст тебе таковую. Ты врач, как нам говорили. Да, я врач. Я собираюсь быть им. Мне остается только получить диплом. Ты получишь его из полка. Из полка? Что вы хотите сказать этим? У нас на тебя есть реквизиционный ордер сказал второй комиссар. В наших армиях недостаток врачебного персонала, и нам с коллегой поручено позаботиться о пополнении его. Он протянул пораженному Марселю какую-то бумагу и продолжал: Подпишись вот здесь, и в течение суток изволь отправиться в Анже. Штаб, в штабе тебе скажут, к какому полку ты будешь причислен. А если я откажусь подписать? Мы немедленно арестуем тебя, как дезертира, как иммигранта и пошлем тебя в Анже, но уже в тюрьму. Ну уже подписывай. Марсель остановился в нерешительности. Бертран леголец подмигнул комиссарам и сказал им полголоса. Лучше бы вы послушались меня и сразу арестовали его. Он не подпишет. Это аристократ, враг народа. Лабризе с женой молча и смущенно смотрели на эту сцену. Тем временем Рене подошла к Марселю, взяла перо и, подала, подав его, шепотом сказала, «Подпишите, Марсель, так нужно. Я хочу, чтобы ты подписал». Значит, вы хотите, чтобы я покинул вас? Чтобы я оставил вас беззащитной против всех покушений этого негодяя, сказал он, показывая на Ла, ла... Гаэца. Рене, наклонившись к самому уху, продолжала: Подпиши, я разыщу тебя, клянусь. Марсель изумленно посмотрел на нее и тихо сказал: Ты среди солдат, ты в армии, а почему бы нет? «Я умею обращаться с оружием», – спросил отца. «Я не в тебя. Да ну же, подписывай!» Марсель взял перо и нервно подписал согласие на вступление на военную службу, а затем спросил, обращаясь к комиссарам, «А куда следует идти?» в Анже? Там формирует батальон из майен ан -Луар. Желаю счастья, гражданин врач. Привет, гражданин комиссар. Ну а мне? Ты и словечко не скажешь? насмешливо спросил легоец. Марсель указал ему на дверь. Ты совсем напрасно сердишься на меня. Теперь, когда ты добрый, Санкелот, и служишь Отечеству, «Я возвращаю тебе свое уважение, Марсель!» «А чтобы доказать тебе это, я даже готов возобновить арендный договор с твоими родителями», сказал нотариус с натянутым смехом. Бартран Легоец ушел, потеря... потирая руки. «Теперь-то он возьмет свое. Соперник отправляется далеко к врагам. Вернется ли он когда-нибудь оттуда?» В его власти останется Рене, происхождение, которое он знал и которое, став его женой, принесет ему в часть владений графа де Сюржера. Легоец уже видел себя хозяином и собственником этих обширных поместий, сторожем которых был в настоящее время. Он может оказать ряд любезностей родителям Марселя, оставит им их землю, тогда они будут его верными союзниками, и Марсель будет не в силах восстановить их против него. Все благоприятствовала Легоицу, и он предвкушал радость обижать поместье графа уже не в качестве управляющего, а как настоящий хозяин. рядом с Рене, которая во что бы то ни стало будет его женой. По закону Гравде Сюржер, как иммигрант, потеряет все права на них. Ну, а уж права наследницы он легоет, сумеет заставить признать. Тем временем Рене, заставив Лебрезе и Туанон, что несмотря ни на какого Бартрана она все-таки не полюбит никогда никого кроме Марселя Рене еще раз заявив Лабризе и Туаном, что несмотря ни на какого бартрана, она все-таки не полюбит никогда никого кроме Марселя и что последний все-таки будет ее мужем. Наступлением вечера отправилась на место обычных свиданий на берегу ручья под тополями. Там она застала печального и очень обеспокоенного Марселя. Его рука дрожала, словно в лихорадке, а слезы лились из глаз. Она постоянно постаралась ободрить его, повторила свое обещание отыскать его в полку. А так как он снова выразил недоверие, то она с уверенностью сказала ему, «Ну вот увидишь, разве из меня не выйдет славного солдата?» И она, смеясь, добавила, «Господи, я не разделяю твоих взглядов на войну, я не философствую, я просто люблю тебя и последую за тобой всюду». Но усталость, переходы, ружье тяж... тяжело, «Аранец оттягивает плечи. Ты не имеешь понятия о всех тяготах войны, бедная девочка», – сказал Марсель, «чтобы отговорить ее от такого замысла, который казалось ему безумством». «Я достаточно сильна. Да, кроме того, ко всему можно привыкнуть. Каждый день на войну отправляется масса молодых людей. Среди них очень много таких, которые гораздо слабее меня». «Да и на их знамени нет, как у меня, их любви», хвастливо ответила девушка. Но ну, а если ты будешь ранена?» «Да ведь ты врач! Ты будешь ухаживать за мной и вылечишь меня!» Через несколько дней после этого на рассвете можно было видеть, как по дороге, ведшей конже, быстро шагал молодой человек, перекинув через плечо палку на конце которой был узелок с бельем. Этот юноша был одет в мундир национальной гвардии. По прибытии в Анже юноша явился в мэрию, где и записался волонтером в батальон из Майенан-Луар под, под именем Рене Марсель, сына Марселя, мельника Сюржеры. Молодой человек заметил при этом, что хочет попасть в полк, где служит лекарем его старший брат Марсель. Рене была зачислена в полк без всяких затруднений. Никто не усомнился в ее поле. Во времена тогдашнего всеобщего смятения и самопожертвования на благо Родины в случае поступления женщин Солдаты встречались неоднократно, и в батальонах революции служило немало рекрутов женского пола. В золотых книгах военных летописей республики еще сокра сохранилось много безвестных имен героических амазонок, оказавшихся в качестве простых солдат, много славных оказали много славных услуг Родине. В батальоне из Майен-Анлуар, где Рене скоро добилась серебряных нашивок и заслужила прозвище «Красавчик-сержант», ей пришлось вскоре испытать жестокое разочарование. Ей не суждено было оставаться подле того, ради которого она пошла на эту жертву. Приказ свыше заставил лекаря Марселя перейти в четвертый артиллерийский батальон, где не хватало докторов и который спешили двинуть на тулон. Расставание было очень тяжелым. Необходимость сдерживать свою скорбь и таить слезы, чтобы не выдать истины посторонним наблюдателям усиливала страдания от разлуки. Но возлюбленные дали друг другу слово, что каждый из них сделает все возможное, чтобы им снова оказаться вместе. Мы уже видели, как красавчик-сержант хлопотал у капитана Бонапарта, из-за чего знаем, насколько Рене старался, старалась поскорее соединиться с возлюбленным. Благодаря протекции Робеспьера-младшего, бывшего в дружбе с Бонапартом, желаемый перевод был получен. И мы вскоре встретим под командой барапира, геройского защитника Вердена, Рене воодушевленную любовью, и Марселя, философа-гуманиста, ученика Жан-Жака Руссо, апостола мира и международного братства – Гражданина мира. Так он называл себя после своего несколько невольного поступления в полк. Друзья, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик. До завтра, все так же в 11, мы продолжим. У нас будет раздел, называется должник Санжень». Пишите комментарии, кликайте на колокольчик, ставьте лайки. До новых встреч в эфире.